Несколько супер предложений. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я в сегодняшнем видео покажу вам несколько супер предложений. Я очень надеюсь, что они будут достойны вашего внимания. А в ближайшее время постараюсь сделать полный сборник супер предложений. Пожалуй, присяду на валочку, так будет поудобнее. Вот под эту пальму. А первое, о чем хочу напомнить. Это о трехкомнатной квартире в жилом комплексе сияния Сочи. Полноценная трешка, очень хорошие видовые характеристики, новый дорогой ремонт. Ссылка на данную квартиру выскочит в правом верхнем углу. Стоимость 25 миллионов. Жилой комплекс «Артвайт Сити. Аллилуйя, выиграли все суды, теперь можно смело покупать. Там у меня есть очень срочная продажа, ссылка также выскочит в правом верхнем углу. По стоимости нужно уточнять, потому что, сами понимаете, суд был выигран, и ну, продавец в любой момент цену может поднять. Чтобы вы понимали, средняя цена там 270-300 тысяч за квадратный метр. Бытха. Квартира... С видом на море имеется свои парковочные места за дополнительную плату. Я удивляюсь, почему такая хорошая квартира в хорошем доме, в хорошем месте, по хорошей цене до сих пор не продана. Спешу предупредить, если в декабре месяце квартира будет не продана, мы будем там делать ремонт, соответственно, она будет продаваться дороже. Напомню, что... 5 метров, 10,5 миллионов, за парковку отдельная оплата. Ссылка также в правом верхнем углу. Жилой комплекс заповедный Квартира снова вышла в продажу, соответственно, по новой цене. Фотографии сейчас выскочат на вашем экране. Ну и, собственно, полный обзор также можно будет посмотреть, пройдя по ссылке. Только там не обращайте внимания на стоимость, потому что цена новая. 5,800, ее и стоимость появилось неплохое предложение на бытхе в кирпичном доме с вполне себе хорошим ремонтом 47 метров цена появится на ваших экранах также очень хорошая квартира по хорошей цене прямо возле жилого комплекса сириус неподалеку от санатория металлург двухкомнатная квартира 50 метров с ремонтом прям в нормальном состоянии будет стоить всего 6,5 миллионов. В клубном доме на Бытхе. Клубный дом на Бытхе называют это малоквартирные дома. а Значит, 116 метров. Хороший ремонт. А, в стоимость входит гараж. Цена 17 миллионов. Живой комплекс Империя. Неоднократно делал видеообзоры на своем канале. По этому замечательному дому есть бассейн, есть э, сауна, в общем, много инфраструктуры в этом доме. Там есть евро-трешка, то есть двухкомнатная квартира, плюс э, две комнаты, плюс кухня-гостиная, 83 метра, по стоимости 19 миллионов, но там можно хорошо поторговаться. Живой комплекс Хобзовенд. Успейте купить дешевле, там квартир почти не осталось. Ссылка также выскочит в правом верхнем углу на полный обзор данного комплекса. Делал я его год назад, поэтому на цены не обращайте внимания, по наличию тоже нужно будет уточнять очень много квартир было продано за этот год Итак, 86 метров трехкомнатная квартира с чистовой отделкой сейчас у вас есть возможность купить ее за 6 миллионов Шесть с половиной миллионов представляете ровное место закрытая территория статус квартира до моря 10 12 минут пешком инфраструктура там в непосредственной близости то есть успейте купить ее за 6 500 если до 1 декабря она будет не будет продана за 6 половиной миллионов новая цена будет 6 миллионов 800 тысяч также хочу напомнить про Квартиру с ремонтом на бытхе всего за 5 миллионов 200 тысяч. В хорошем, клубном, дорогом доме с закрытой территорией имеется своя парковка. Стоимость 5 миллионов 200 тысяч с разумным торгом. Для тех, кто хочет инвестировать свои средства, на бытхи стартуют две стройки. Кому интересно, звоните, пишите. И вообще, у меня всегда для вас найдется хорошее предложение, поэтому не стесняйтесь. Звоните, пишите, с удовольствием помогу вам найти квартиру, которая подойдет вам по всем вашим требованиям. Если я не отвечаю на WhatsApp по каким-то причинам, возьмите, позвоните. Бывают, теряются сообщения. Подпишитесь на канал и не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Настоятельно рекомендую подписаться в Инстаграм. Там много вторичек. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.